I think the girls with their nails Всем здорово, ребят! Я уже, честно говоря, забил давненько на роллинге, но решил немножко поролить посмотреть, что на русском сервере делается с рандомчиком, и мы на аккаунте артема и как видите, уже судя по Зефиру и Огнику на русском сервере, это однозначно донатный аккаунт. 24к, у него даже шапки нету, а уже есть Зефир, в принципе, шапка-то нафиг не нужна. Главное, что есть Огник, Зефир и Барт, и больше, в принципе, по героям особо много чего не надо, но здесь новый, молодой, начинающий аккаунт, и мы сейчас будем пробовать Отсюда что-то вытащить Так, что у нас интересного есть Фонтан, о, дерево добавили На русский сервер да, Он собирал дерево Сейчас обновим, посмотрим Что тут в дереве. Три монетки, блядь Ну, хоть карту добавили Но вот это вот нормально, что карта есть Но три монетки, а не десять Досраки эти <смех> три монетки, честно говоря. А, Такс, ладно. Поехали, посмотрим, или у него хватайка он забирал. Я сегодня просто космически, бомбически забрал, да. Он забирал. Офигенно просто, ну, дуэлянт и божество на сардельке, это, конечно, нечто. А, Такс, надо будет, кстати, зайти еще на основной аккаунт, проверить удачу. Находится он в гильдии Огнева, вот так вот, первые места, битва гильдии атака фортовки. дайте заявочки, вступайте, набор от 100к, собеседование через телеву, собачка, злой 0.9 Окей, поехали обратно, будем смотреть, что у нас по героям Роза, Валентина, Гаргул, Мастеру, да блин, тут дофига надо героев Дуэлянта нету, лис, божество, ворожей, землеройка. Но ему нужен ворожей и землеройка, он писал. Это самые такие основные герои. Такой аккаунт, вы скажете, блин, и ворожей нету. Да, и так бывает. Есть у него, кстати, три донатных карты, ребят. Три донатных карты. Мы, наверное, их сейчас попробуем открыть. Давайте сразу откроем, а потом пойдем паролим. Дуэлянт. Ну да, лисицу или божество. Божество. Да, божество. Ха, жесть. Мне сегодня, ребят, реально на божество везет. Вот так вот поздравляю. Новый донатный герой на этом аккаунте уже есть. Так, у него тут хлам творится. Сейчас мы... Сейчас мы вот это все пооткрываем. Мне нужны эмблемы. Да он фармил. Ну чё, поздравляю. Донатный герой есть. Конечно, было бы круто лисицу. Давайте эту карту оставим на, в конце, наконец конец роллинга. Сейчас я пооткрываю эти сундуки, которые у него есть. Так, я что-то не видел. Дуэлянт у него есть или нет? Так, мельком быстро пролистал. Так, это Мэри я пооткрываю эти сундучки, чтобы поосвобождать побольше места. Нам сейчас на ролинг дофига надо будет. Ну, начало неплохое. Очень даже неплохое. Божество, офигеть. Причем, можно на халяву без доната получить. Многие ребята уже пособирали хорошие аккаунты. А, так, сдавайте это тоже. Надо по максимуму освободить места дроллинг так сундук лава тоже подкрывая нафиг на надо надо дофига места сейчас будет о ворожей начало начало ворожей ребят уже есть так, сундук лабиринта. Нифига себе, три огня, три осколка, офигеть. Круто. Ну, вот это вот можно сразу продавать. Оно нафиг, честно говоря, никому не надо. Бессмысленная локация, как по мне уже. Там, где падают такие атомы. Так, окей, открываем здесь, идем ролить. Так, у нас 20 мест есть. Ну, в принципе, я думаю, должно нам хватить. Сейчас еще сундучки пооткрываем мелкие. Отлично, 21 место. Ну, этого должно нам хватить. Такс. А, дуэля у него тоже нету. Нифига себе, ну что, поздравляю. Начало роллинга и сразу же, ребят, сразу же 2 донатных... Героя недостающих. Дуэлянт божество. Отлично. Просто супер. Поехали. Поехали. Начинаем. А с вас, как обычно, лайк, подписка, кто не подписан. По максималочке. Друид, стрелок. Ну, такое. Скиталец недостающий. Все, это просто изи, это влепили лайк пяткой, я не знаю, чем там вы хотите лепить его, но просто изи, посмотрите, что мы творим. Скиталец, открыть. Ворожей, открыть. Офигеть просто. Жесть. Супер. Так, давайте посмотрим хотя бы приблизительно что нам надо еще стрелок есть блин землеройку надо однозначно надо землеройку доставать кладный дракула нинзик валентина тоже нужна хранитель. Давайте до... Еще один хладный. Нифига себе. Риббит. Химка. Олеги-то падают, ребят. О, уже места не хватает. Королева Гарпий. Афинка. Булгрома. Еще один Сосакола Такс, ну что, Поехали. Ребята, мы сейчас глянем. Валентина однозначно, а у него странно, чем он не открывал ее. Вроде одну Валентину вытащили. Не знаю, или я втыкаю. Дракула, Сосакула, так. Паладина нам надо будет тоже открыть. Сосакулу надо будет открыть. Два героя, с которых я вижу Сосакула и этот. И паладин. Риббит третий. Блин, надо землеройка. Реально нужна землеройка. Хладный четыре. Нифига себе. Малышники снова. Ну, сейчас посмотрим. Поехали по очереди. Ну, однозначно, как это аккаунт такой без паладина. Ну, в любом случае надо открывать, потому что надо будет потом прокачивать линейки. Сосакула. Здравствуй. Сосакулу открыли. Так, Гарпия. Гаргул, Гаргул, Гаргул, стоп. Что, у него Гаргула нету? Чего он его не открывал, что ли? Жесть. Просто жесть. А че ж они валяются в этом? Ворожая нет. Гаргул офигенный хиллер. Балышник, 9 штук. Ну, конечно, надо открывать. Офигеть. Чего он ждал, я не знаю, честно скажу. В любом случае, это все надо пооткрывать. Трибит. Трифит, кстати, у него что же есть? Чего он его не открыл? Очень странно. Хотя, в принципе, эти герои нафиг не нужны, но потом при прокачке... Однозначно нужны будут в линейке. А, такс. Мастер рун. Так, призрачный, одержимый, рыцарь. Блин, они что же есть? Душек. Офигеть. А тут, блин, тут сейчас будет фуловый аккаунт. Если я полазю по героям. не так все плохо как казалось может он сразу копит чтобы сразу делать, но ну, я не знаю странно очень как-то Надо однозначно надо сделать когда есть тесса тоже есть у него, странно не открыто Блин, ну вроде все уже, я надеюсь. Сразу же, да, так, контраст 80. Так, сноу, бульдозер, укротитель, сноу, бульдозер, укротитель, медузка и ара. Сейчас их ищем. И побежали дальше ролик. Ну, пока рандомчик у нас успокоится. Так, бульдозер однозначно. Сразу же открываем эту имбу. Сложно, блин, смотришь так, укротитель. Ну, вот, читайте, 500 самов, как минимум, улетело только на это. А, так. Ну, вроде все, поехали дальше. Я надеюсь, что все. Я надеюсь еще. Так, еще один паладин, повторочка. Дракос. Смертушка. Дед Мороз. Медузка отлично. Отлично, ребята. Это оно. Медуза тоже офигенный герой для бездоната. Ну есть, конечно, сейчас, ну, сейчас многие донатных понавытаскивали. Череп. Череп. Нифига себе, не, ну это было просто удар ниже пояса. Два черепа подряд. Сноу! Оу, Сноу нам нужен. Еще одна недостающая имба. Блин, супер! Посмотрите, как быстро собрался аккаунт. Итого, всего-то ничего осталось. Осталось открыть бочку для полного счастья. Давайте сразу ее откроем. Без бочки тоже никак. Не, ну эта имба должна быть открыта однозначно. Капитан Рогатка. Ведьмочка Дед Мороз. Ну. Атлант Рину нужен, кстати. Еще один Дед Мороз. Леди Леон, Ну что-то, кстати, Рину дофига упала, Ой, говорю Рина. Этих дедов сегодня. Вроде зима уже прошла. РТшка. А ну без нифига, нифига сия. Практически в конце. Ну блин, что я могу сказать. Офигенный аккаунт получился... Свалин это такое, пепельное. Ну, землеройки, к сожалению. Вот единственное, кто ему землеройка и лис нужен будет в первую очередь. Ну, Ара такое, Сибери, ну, Без этих героев можно жить. Мэри он соберет, Роза это тоже такое. Поехали, еще с вами откроем. Бля, дай лиса. Ааа, бард! Блин, как я хотел этого барда сегодня себе? Вот реально, мне Барда на Сардельку и все, и это было бы просто изи. Но у меня там выпало Божество и Дуэлянт, в принципе, тоже очень круто. Ну что, поздравляю, в принципе, довольно-таки, я считаю, неплохо. Сколько там было? 60, стало 85, сразу же 20 героев. Два донатных хороших героя, недостающих. Довольно-таки классный аккаунт, как для... Такого доната, ну, реально, здесь и плюх у него хватает, и всего. Дальше просто чисто удача, землерой, кол. Я не знаю, сегодня на трату у нас ничего нету. хватай получи приз. Рулетка удачи. не ничего нету. Ничего, к сожалению, нету, но это такое. Вот психощит. Десятый психощит. Блин, за 5 монеток у него 4 у него монетки. Еще одна карта. Ну хотя в принципе эти карты. Это такое. В общем пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Поздравляю, классный аккаунт собранный уже. Всем удачи, всем пока.